Привет! Чтобы перепроверить сайт после исправления ошибок или внедрения изменений на любых его страницах, можно использовать Netpeak Spider. Для проведения такой проверки лучше всего еще перед изменениями просканировать его. Для этого достаточно ввести адрес сайта и нажать на кнопку Старт. Как только программа закончит сканирование и анализ полученных результатов, на боковой панели вы увидите список найденных ошибок, сводку с полезными инсайтами по собранным параметрам и структуру сайта. Чтобы перепроверить страницы после внедрения изменений, выделите урлы, на которых что-то менялось, затем нажмите правой кнопкой мыши на любую ячейку и выберите пункт «Пересканировать URL» или пересканируйте сразу какую-то группу, которую вы собрали в фильтр, например, какой-то поддомен или папку, выбрав текущая таблица «Пересканировать URL». Также можете пересканировать весь сайт, нажав на кнопку Restart. Советуем сохранить проект перед его повторным сканированием, чтобы можно было сравнить все различия между старой и новой версиями.